минус. Это вот этот чел хотел сначала повеситься, потом такой, да ну его нахуй, блядь. Лучше полетаю. Правильно, братух? Что ты написал там? Ёб твою мать. Это что за хуйня? Что это за ебала, блядь? Я-то не пойду. Я не иду туда. Поймай черную собаку, пусть она тебе в лицо поплачет. Офигительный рецепт. Я хочу, чтобы мне поплакала в лицо черная собака. Не белая, блядь, ваша Это еб... Не это ваши ебаные белые собаки. Я ненавижу белых, блядь. Вот черные! Black Dogs Matters, блядь. Да нахуй! Да, давай, да, давай, -да -да. здравствуйте. Блять, чувак, иди нахуй. Ты, блядь, гол у тебя писька, блядь. У тебя писька, я же тебя на YouTube стримлю, блядь. Закрой пипиську. Закрой свою пипиську, я тебя молю нахуй, чувак, ёб твою мать. Почему нельзя было без писюнов обойтись игра? Потому что азиатская игра, понимаешь, какая азиатская игра без. Обосрались. Я нет. Вишь, лицо? Камень. Камень, блядь! Как и в мозгу у меня. Спасибо тебе большое, Александр, за 513 рублей. Я вообще не испугался. Даже, даже не сбросил наушники. Настолько было не страшно. Нет. Расскажи мне нормальную историю. Вот, э, нормальная история. смотри симпатичная. смотри динозаврика динозаврик, хорош. А я вообще по хую здесь, понимаешь? Ей, ей нормально. Ей хорошо. Потею меньше. Ой, блядь, это что за хуета? Это уже что то новенькое. Что за звук? Не надо. Мне на надо найти А куда мне поставить-то? Сюда, что ли? А во. Все, блядь. Ой, блядь. Да вы едите нахуй, голые пидорги. А писюны-то? А писюнов-то нет? А писюнов-то у них больше нет? Пиздец, ребята. Кто с вами это сделал? Ну, это действительно страшно. Пацаны, мне жаль. Ебать. Вот, ну хотя бы закрывайте писюны. Я не буду читать эту историю про какого-то пацанчика, который куда-то там, какие-то острова отправился Я хочу уебывать. Я хочу уёбывать, блядь! Ой, блядь, да ты чё нахуй, игра? Блядь, сколько здесь было, блядь, ебучих, сра великолепных, бедных, несчастных а инвалидов? Ой, бля, иди нахуй, блядь! Иди нахуй! Все нормально? Ой, она далеко... Ой, блядь, да это нечестно! Сколько их? Две здесь, что ли? Хорош, одной такой хуйни мне хватит вообще. Ладно, пока не... Что за звуки, блядь? Это ящерка там, блядь, что-то уронила? Эти отстали еще нахуй, походу, не? Что они отстали, пацаны? Ой, блядь. Да в смысле, нахуй? Все хорошо. И чё? И чё, блядь? Блядь, отвали! Дорога гопнички. Кто это был, блядь? Зайбал. Мобилу, блядь, должны, блядь, отжать. Я прошел 6 главу. Это изи и блядь. Это место слишком опасно. Лайк. За сиськи. Ставим. Это первый раз, когда я видел ее такой, ну типа еще э, типа разозлилась, наверное. Первый раз, когда я видел ее такой, возможно, я не должна была ей говорить, что я видела скорно, но уже слишком поздно, я уже люблю его. То есть теперь внезапно она его полюбила. Вот тебе и биполярочка, блять. Вот тебе и биполярочка. Сначала, блять, пошел ты нахуй, блять. Иди ты нахуй. Я тебя, блять, ненавижу. Гандон хоть меня пристрелит, потом я его люблю. А Рома опять ненавидит. Как эта вся херня days. попала сюда в больницу? Ну, тут притащил, ебать, тут же еще чуть... У, блядь, ладно, блядь, сейчас попал. Сейчас попал, Паша, молодец. Выглядал момент, когда я расслабился, да? Ой блядь. Спасибо большое тебе за... Донатик, Паша. Радостно. 15 тысяч подписчиков, меня даже, блядь, поздравил Видакиу. Даже Видакиу поздравил. Ай, блядь, ты мразь какая! Ух ты, сука! Ух ты, сука! Бля, вот сейчас я, кстати, нормально так, блядь, стреманулся. Хорошо, звука громкого не было. На этом спасибо, иначе я бы, блядь, наложил штаны, блядь, здесь прям. Я здесь, дорогая, иди сюда, у меня сиськи есть. Блядь, что тут за пизда, ёб твою мать! Почему Мариса никак на это не реагирует? То есть она заходит в комнату, где, блядь, люди торчат из э, дверей, из дверей, что и стен. Может и двери тут где-то есть за этим дерьмом. Хрен его знает. И она такая. Пойду дальше. Я не ебаю, все двери, блядь, закрыты. Может, я, конечно, что-то с тригерилки эта дверь открылась, наверное, вот это. Нет? Вот это тоже. А, подожди. Ай, блядь. Здесь у нас ключики. И какая-то записка. Хватит меня пугать, это же просто, блядь, это, открытка на день рождения. С днем рождения плой. Папочка придет за тобой скоро, чтобы увидеть тебя скоро. Звучит зловеще. Так, а, подожди, у нас же вот ключ. А, в смысле? Куда ты орешь, там, мразь, ебан? Блядь, иди ты нахуй, ты че, блядь, за хуйня? Кто это, блядь? У него месячные, смотри, у него там что капает. Это мужчина с месячными. Ой, вы будете меня хватать за жопу когда я буду мимо вас идти господа вот это уже готов посмотри на его руку просто проходишь мимо ха Харасман. так ладно ничего страшного ничего страшного не происходит звуки мерзкие женский плач называется блядь, закрыл. пробегу она там за мной наверное, хочет погнаться да а я как всегда буду перелазить гонится ой блять Ой, блядь, что-то ты намного ближе, чем я рассчитывала Рассчитывала, что? Блядь, все, я женщина, я женщина, я признаюсь вам А Кристина мужчина, извините мы, Я не хотела прям всю правду вам выкладывать в видео Но вот сейчас проговорился так, Куда дальше-то, я не ебаю Я не ебаю, куда бежать Блядь, ты что творишь-то, что, ебану Да в смысле, нахуй? Это хуйня за мной ползет? А все, я вышел Ебать, ты что, нахуй? Вы ч ⁇ блядь? Алло! Я же уже снаружи, всё! Я же уже ушел, наше дете. Конец 9 главы. Лол, блядь! Тут нихуя, да? О, ключ какой-то нашли от Н. Это, видимо, эти, как их... Артём! Крыло. Крыло С, крыло Н. Дверь ⁇ это ее слабость, походу. что ты орешь, что а ты же не можешь меня видеть. Блять, пацаны, нахуй! Сковородка поебала. Так, подожди, попробую ее наебать этим столом. Иди сюда. Давай, жируха ебаная. Давай, блядь, ты толстая мразь. Иди сюда. Она не идет. Она не идет, пацаны. Хер забил. Так, где эта корова? Корова сюда идет. Давай наебем корову. Давай наебем корову. Корова. Давай. Наебали корову, сука, на четыре кулака. Не пройдешь жирная-жирная, ты не пройдешь. Ты слишком жирная. А! А, а, а блядь! Ой, блядь! Ой, блядь, закрыто, нахуй! Ой, блядь! Ой, спокойно, спокойно, не ори, Артем, блядь, время, нахуй, ёб твою мать, блядь! Беспитаться сейчас, блядь, Артем хуй то Закрыто, понимаешь? Вс, нахуй, закрыто. Я не понимаю, что открывать. Я не понимаю, что открывать. Ну закрыто, блядь, а мне пизда, нахуй, не пизда. Да. хватит. Помог ты здесь, а то я бы тебя нашел, блядь, Арсений. Я бы тебя искал, бы и нашел. Блядь. Что было, я увидел только плечо, блядь. Только плечо. Опа. Привет, Чарли. Похоже, ты научился перемещаться между мирами. В любом случае, тебе это не поможет. Твоя сестра больше никогда не проснется. Я похитил ее разум. Скоро уничтожу ее навсегда и смогу выбраться в ваш мир. Маджи, ты тут с магнитом! Долго не протянет. Так что даже не пытайся мне помешать щенок. Скоро увидимся. Мне один патрон, кстати. Все, она... <смех> <смех> лучший брат, блять! Я лучший брат! Просить мою сестру. Зеркацы компас надо искать по номерам. А у мне в подвал-то ехать? А над цокольным даже что? Кажется, там стоял хуй. Я его проебал практически. Сейчас я посмотрю себя на трансляции. Стоял там хуй? Сейчас на трансляцию вижу. Подожди. Мне казалось, там кто-то стоял или мне показалось. Вот, я нажимаю на первый этаж. А, там девочка стояла, господи. Надо в разные места стола нажать, он тогда обыщет. А тумбочку нельзя, здесь можно спрятаться. Так, хорошо. Посмотреть глазок. Никого нет, но мы с вами. Ой. <плодит> Блять. Чувак, иди нахуй. Ну, я на очке туда выходить. Ну, он же там только что был. Я то не пойду. Ты что, он он-то блядь, чел? Если ты знаешь, что я здесь, заходи. Если не знаешь, что я здесь, ебись. Когда он вот так вот делает, это, блядь, мне что где делать? Ну, я туда не пойду, блядь. Я туда не пойду. Я сейчас открою, он там стоит, блядь. Ты можешь просто мимо пройти, чувак? Блядь, иди нахуй, ёб твою мать, сука, пидор, блядь. Так, хуй сос там? Уй, вроде нет, вроде нет. Сейчас вы ему он нам, блядь, поебался разбитый даст. Ебать, или нахуй? А иди-к ты нахуй? Здесь где-то выход? Блять, Сука. Ключ от номера нужно, чтобы закрывать дверь изнутри, чтобы Джимми задержать. Здорово. Привет, Джимми. Как дела, Джимми? Вы нашли хер с маслом? Да. -а -а. Да, бля... Death, please, my... Он ушел, блядь, я не понимаю, из комнаты-то. Открывал, заглядывал, проверял, да? Гандон. Это мой номер, 101. <и> <и> а -а и, блядь! Ублюдок. Кладовка рядом с лестницами. А где лестницы? Эх, блять. Сутка, сутка, О, сука. Матруханы. Спасибо большое. Я уже любой хуй не пугаюсь. Я сныкался, потому что я засал. Я спрятался, блядь. Ой, сукин сын пидрила, ебаный Ай, блядь, заебал ты, блядь, чувак